Теперь давайте подумаем, а зачем власть может разыгрывать колоннаду с Навальным в принципе и представление с отравлением в частности. Ну, на первый вопрос ответить несложно – в чем была наша проблема во время развала СССР? На нас тогда, в конце 80-х и в начале 90-х информация рухнула лавиной, и народ этой лавины не выдержал. Не было у нас иммунитета к вражеской пропаганде. Мы ее проглотили, переварили. И развалили страну. Лично я не разваливал, но там и без меня справились. Поэтому возможно, сегодня такие люди, как Навальный, Латынина, Милашина, Ройзман, Кац, Варламов, все вот это эхо Москвы, они как раз и необходимы, чтобы прививать людям такую вот своеобразную прививку от болтовни. Заодно выявляются и нейтрализуются особенно активные маргинальные придурки. Заодно естественный молодежный протест направляется в какое-то э, более-менее безопасное русло. Поставил лайк, задонатил 100 рублей, написал 10 комментариев. И вот ты уже чувствуешь себя причастным к большому делу. И вот как бы уже совершил что-то полезное. Заодно при помощи Навального можно припугнуть особо взорвавшихся чиновников, которые совсем потеряли берега. Также периодически бывает неплохо согнать народ на заранее согласованную незаконную демонстрацию, чтобы потренировать Национальную гвардию, полицию, ОМОН, чтобы отработать взаимодействие спецслужб, проверить количество посадочных мест в местах предварительного заключения, просчитать на практике наличие необходимого автотранспорта, автозаков, пожарных автомобилей и машин скорой помощи, потренироваться в реальном противодействии с толпой, точно так же как и армия, которая должна постоянно участвовать в реальных боевых действиях, точно так же и полиция должна пробовать свои методики в настоящем деле. Иначе власти просто понятия не имеют, на что способны их боевые подразделения. А что будет, если жестко прессовать людей и применить максимальную силу? Эту методику проверили в Белоруссии. Получилось очень и очень плохо. А возможно ли вообще противостоять народным массам при оголтелой пропаганде со всех сторон – и из Польши, и из Прибалтики, и из России? И эту методику проверяют сейчас в Белоруссии. И именно поэтому некоторым российским блогерам разрешили без ограничений развивать варежку на Лукашенко и обливать его какашками с ног до головы. Идут большие региональные учения, максимально приближенные к боевой обстановке. Понимать надо.